Сегодня первый день. У меня 20 часов, по 4 часа я планирую работать 5 дней. Это первое мое административное наказание. Куча бюрократии, куча бумажек, куча времени неэффективно тратится на то, чтобы вот эти вот работы обеспечить. Обязательно. Мы не согласны в любом случае, то есть мы подали апелляцию, суд оставил приговор усилий, соответственно, дальше по инстанциям будем обжаловать это решение. И в том суде, в котором принимается справедливое решение, я думаю, что он отменит этот приговор. Безусловно, это нас не остановит, и а безусловно, все то, что мы делали, мы в том же объеме и в том же количестве будем делать. Все уже.